Всем привет! И мы снова вещаем из Сочи на канале Максима Рябьева. Сегодня я, Артем, буду показывать вам свой комплекс курортный. Мы находимся в районе курортного городка. Это Адлерский район. Здесь 400 метров до моря и сегодня мы поснимаем здесь две интересные квартиры, может быть три. Итак, коротко об этом комплексе. Комплекс расположен на 12 гектарах земли. Это просто ни с чем не сравнимо, потому что здесь, в этом районе такой территории нет ни у кого. А что из примечательного? Комплекс малоэтажной застройки. Есть свои коммерческие помещения. Конкретно вот эта вот коммерция. Здесь будет огромный перекресток. Строит эта компания Альпика. Это инвестиционный объект. Он бывший долгострой. Был заморожен. Строился по федеральному закону 214. И сейчас его реализует Альпика. В первую очередь уже сдана. Она за моей спиной. Там у нас есть несколько предложений. От 280 тысяч за квадратный метр. Ну и еще есть предложения строящейся во второй очереди, она сдается в третьем квартале 2022 года. Она тоже уже выполнена на 85-90%. Все дома уже стоят. И сейчас мы с вами посмотрим, что там есть интересного. Погнали. И мы с вами оказались на территории первой очереди, она уже сдана. За моей спиной начинается вторая очередь. Как раз а, вот это вот у нас получается 13-й, 14-й дом. И дальше вверх, вплоть до 23-го дома. Всего здесь 23 дома. Это включая и первую, и вторую очередь. А, и после того, как сдается вторая очередь, начнут строительство третьей очереди. Она уже пойдет туда дальше чуть в гору. Но мы о ней сейчас не говорим, потому что там ничего пока не известно. Конкретные квартиры у нас есть предложение в строящихся объектах. Там у нас есть предложение от 283 тысяч за квадратный метр. Это за маленькие площади. Здесь, в данных корпусах, цены от 340-350 за такие же площади. Площади вообще начинаются от 20 квадратов и до 55-57. Есть студии как с балконами, так и без балконов. Сегодня мы посмотрим одну студию с балконом. Продажи, которая и другую без балкона. Одна на втором этаже, другая на пятом. И вы можете сами убедиться, в чем разница, стоит ли их покупать. В любом случае, цена выгодная, потому что здесь а, маленькие площади вообще начинаются от 340-350, даже в стройке. Что еще нужно сказать, здесь, конечно же, статус квартиры, центральные коммуникации, своя котельная на комплексе, она уже работает, она уже запущена, потому что в первую очередь питается от нее тепло, вода и, соответственно, тепло в батареях, все от нее, но ну, все остальное от центральной коммуникации. Мы переместились на парковку, она здесь у нас получается даже не подземная, а наземная, потому что заезд у нас прямо вот со свадьбы, с улицы, вам не надо никуда спускаться по лестнице или подниматься, наоборот, наверх. А парковочные места, как видите, здесь, в принципе, не, не так их много. А Сейчас они пока не продаются, но как они только будут в продаже, мы, конечно же, это осветим. Также у нас здесь есть в продаже кладовые помещения. Они представлены площадями от 10 до 30 квадратных метров стоимостью всего лишь по 100 тысяч рублей за квадратный метр. Это очень удобно, когда вы здесь покупаете квартиру, ну, допустим, там 35 квадратных метров, и у вас много вещей, допустим, сноуборд, лыжи, там велосипеды, зимняя резина, ну, там что-то какая-то там утварь. И чтобы вам освободить квартиру, вы можете просто купить это кладовое помещение и просто хранить его, а можете сдавать его в аренду, может быть, под какой-то мини-склад или замутить там какое-то предприятие, предпринимательство, потому что я думаю, что сейчас в наше время это актуально. Если вы что-то придумаете, у вас есть руки, можно поставить какой-нибудь станок, не знаю, какую-нибудь швейную технику и шить брендовую одежду, типа, ну, вы поняли. В маленьком этаже мы с вами оказались в первой квартире, которая находится в 18-м доме жилого комплекса Курортной. На втором этаже 27,3 квадрата. Это широкая студия со своим балконом. Это несравненно плюс. Так, как видим, здесь уже вот будут идти стойки коммуникации. Здесь у нас располагается санузел. Здесь зона кухни по классике. Ну и, соответственно, здесь кровать и, собственно, балкон. Балкон у нас... А, получается длинный, но не широкий Но поставить стул Небольшой столик и еще один стул Возможно И вид здесь получается на край дома И на холм заповедника То есть сейчас тут конечно не так красиво Потому что ребята работают, ведут новые коммуникации Все с нуля, но ну, действительно все перерыли Ведут новые трубы И это огромный плюс Цена данной студии 7700 27,3 квадрата с балконом, второй этаж Сейчас пойдем смотреть студию на пятом этаже в девятнадцатом доме, который находится за 18 -м. Сейчас увидите сами. И следующее приложение, в котором мы сейчас с вами находимся, это 25,7 квадратов. Тоже студия, она без балкона, но зато у нее больше полезной площади. В принципе, планировка не замысловатая, простая. Также у нас санузел, зона кухни. Здесь у нас либо раскладной диван, либо кровать можно сделать вот такую вот откидывающуюся, чтобы сэкономить квадратные метры. Здесь можно сделать какую-то рабочую зону спокойно, то есть столик, ноутбук и, в принципе, наслаждаться жизнью. Подойдет это для сдачи, конечно же, ну и, в принципе, и для отдыха, чтобы приезжать сюда набегами и жить. Давайте еще, что я не сказал про комплекс. Здесь у нас будет располагаться бассейн, теннисные корты, прогулочные зоны. А На первых этажах, но они считаются как цокольные, то есть первый этаж каждого дома это не жилой, он будет... Используем под коммерцию, здесь будет кафешки, аптеки, то есть это такой город в городе. Аналогов сейчас вот в данный момент а, нет и скорее всего не предвидится. Давайте сравним по ценам по данной локации. Здесь рядом есть морская симфония 2, там цены у нас от 340-350 тысяч за квадратный метр за маленькие площади. У нее территория меньше. Также у нас есть жилой комплекс Касабланка, где статус жилое помещение. И из центральных коммуникаций только свет. И вода получается там у нас сейчас 370-380 тысяч за квадратный метр. Здесь статус квартира. 12 гектар территория, 400 метров до моря, малоэтажная застройка, но ну и согласитесь, это приятный на самом деле фасад, то есть это не какой-то обычный крает, либо вентилируемый фасад, как у нас делают в Сочи. Если у вас остались вопросы, пишите, звоните, ссылочки внизу, если эти квартиры на тот момент будут уже проданы, мы обязательно подберем вам что-то а, такое в этом комплексе, либо в принципе в каких-нибудь других. С вами был я, Артем, всем пока!